Всем привет! Какое-то стечение обстоятельств, снова квартира на бытхе в моем доме, где я проживаю. 90 метров с ремонтом и потрясающим видом на море, по очень интересной цене. Дом у меня обычный, он 2000 года, он кирпичный, со всеми центральными коммуникациями, с газом, поэтому коммунальные платежи будут небольшие. Нет никаких проблем с парковкой, статус, квартира. Вот эта земля, по которой сейчас иду, да, точнее дорога, она у нас в собственности. Поэтому почти на каждую квартиру, да не почти а на каждую квартиру, имеются парковочные места. Территория у нас как бы закрытая, никто на нее претендовать не может что еще место ровное зелененькое видите здесь и пальмочки вот это все сейчас распушится ух как тут будет красиво место тупиковое тихое рядом 9 гимназия вот сейчас прям тут будет сбербанк всякие пекарни Инфраструктуры нет, с инфраструктурой проблем нет вообще. До автобусной остановки, блин, метров, наверное, 200, до моря. 10 минут пешком там же тропа Инкур, Через день между занятиями йогой бегаю туда гулять со своей собакой, с долькой. Значит, Покажу сейчас вам 90 метров с жилым ремонтом многокомнатная квартира потрясающий вид на море вот в таком как бы закуточке находится наш дом да вот он вокруг неплохие отели эту территорию здесь загородили но вряд ли там дадут что-то построить хотят построить мини отель значит вот по такой Ровненько, асфальтированной дороги. Сейчас там начнутся тротуары. Вы идете прямо к морю. Вам попадается на пути санаторий Метаук. Там бассейн с морской водой. Можно позаниматься йогой, там фитнесом. Ну и так далее, так далее. Вот здесь вот идет у нас всевозможная инфраструктура. Пользуясь случаем, напоминаю, что вот в этом доме у меня есть двухкомнатная квартира с обалденным, на мой взгляд, ремонтом. Здесь я каждый день покупаю свежую выпечку, хлебушек ну и так далее. апсека так далее. Вот, тут есть, всякие магазинчики, повторюсь. Сбербанк. 58 метров с обалденным ремонтом, двушечка на закрытой территории всего за 9,5 миллионов. Белый дворец. 51 метр 14 500 ой 14 700 есть разница это у нас Сириус это э, ЖК южный склон там кстати есть на продажу 56 метров за 8 миллионов на сегодняшний день если у меня что-то порвется э, там или еще что то вот ремонт одежды я сюда хожу вот еще одна аптека здесь тут всякие службы доставки там сдэк и так далее вот пятиэтажки тут вокруг. Это я уже до автобусной остановки дошел. А, кто впервые на моем канале, обязательно посмотрите полный обзор микрорайона Бытха. Видео так и называется. Почему я выбрал, выбрал район Бытха? Ссылка выскочит в правом верхнем углу. То есть вот по ровной, что я несколько минут шел. Вот автобусная остановка. Обалденный отель Greenhouse. Я для себя сделал открытие сколько живу здесь, на бытхе. Знаю, что хороший отель. Селю сюда своих клиентов. Причем ну, за свой счет, если вы покупаете у меня квартиру. Вот такой отельчик. Он четырехзвездочный. Вот, кстати, зайдите к ним в Instagram. Вот. Посмотрите, как здесь круто. Так вот, я сделал для себя такое открытие. Там закрытая территория, бассейн. А, припарковаться можно. А то салон красоты у них, в общем, открыл, сделал для себя открытие. Я не знал, что у них есть спортзал. Я знал, что есть там спа, там, хамам там и так далее. А, там ресторанчик, но не знал, что у них есть спортзал и зал для занятия йогой. Так вот, я сейчас здесь занимаюсь йогой. Вот. На самом крайнем этаже, там с террасы, вообще такой прикольный зал, вот такая у них территория, видите, я уже до Белого дворца дошел, то есть, ну, все рядом, все рядом, в общем, я возвращаюсь назад, идем смотреть квартиру, вот смотрите, там санаторий Метаург и все, и там же город, Арсен, привет, привет. да, здесь я всегда мой свой автомобиль, короче, нет никаких проблем с инфраструктурой, вот вы перешли, прошли через санаторий Метаург. И вы оказались на Куртном проспекте. Перешли его, и вот вам морешка и тропа ладно, пока назад иду, надо же что-то вам рассказать. Что еще? Детские садики рядом. Рынок рядом. Дом культуры. Сфотографировал? Здрасьте. Вот, сфотографировал. Да, скажите, привет. На YouTube. Да. Да, это злые мужчины когда я здесь гуляю с собакой, они как звую, они нормальные, они правильно делают. Если а, чья-то собачка вот тут на газончике покакает, вот, и если они увидят, что кто-то не убрал, фекалии за своим питомцем, эх, тут будет разг... разгуляй, такой разгоняй. На самом деле я тоже противник этого. Я всегда с собой ношу а, пакетики. Для какашек, для какашек своей любимой дольки и вас призываю если вы, у вас есть собака если вы гуляете, ну пожалуйста, убирайте за собой фекалии ваших любимцев так вот, все есть на бытхе, две гимназии дом культуры есть церковь есть много детских садиков, в том числе частный кстати, мы открываем второй наш частный детский сад маленькая страна если кто-то из моих подписчиков не знают куда деть деток первый сад у нас на пятигорской 56 дробь короче в жилом комплексе гермес 56 дробь 3 не ошибаюсь и второй детский садик будет на исауленка это в районе приморья там нет ни одного детского сада поэтому вот наверно завтрашнего дня мы приступаем уже к ремонту будет хороший садик заходим в подъезд ну, как обычный, обычный, обычный подъезд. Итак, заходим в квартиру. Я съемку саму квартиру делаю чуть позже, чтобы показать вам просто сногсшибательный закат. Итак, зашли в квартиру. Это прихожая. Сразу хочу сказать, что планировка такая нестандартная, но очень интересная. Из прихожей вы сразу попадаете, ну, я бы это место назвал комнатой для гостей. Потому что появится у вас квартира в Сочи, сразу много родственников и друзья, откуда не возьмись. То есть она требует небольших вложений, то есть в этой комнате поменять обои, переклеить, потолки гипсокартоны, они в хорошем состоянии, общая площадь 90 метров. Смотрите, какие толстые стены, дом кирпичный, все коммуникации центральные, Двухконтурный газовый котел, коммунальный платежи минимальный. Так, значит ламинат менять, ванна. В нормальном состоянии. Туалет тоже. Кухня. Плитка нормальная, стены под покраску, потолок гипсокартоновый тоже в нормальном состоянии. Окна менять не нужно. Сантехника электрика поменена. В смысле, видите, трубы они поменены здесь. Вот он двухконтурный газовый котел, кухню, наверное, вынести заказать новую в общем кухня там 9 с чем-то метров вот двери менять я сразу так примерно подсчитываю стоимость вложений это гостиная самое интересное впереди в этом месте я бы наверное, сделал себе кабинет ну, кабинет у меня есть вид на бытку на зелень Разлетайка, 90 квадратов общая площадь. Это гостиная. Место под шкаф. И смотрите, какой здесь потрясающий вид. На самом деле море как на ладони. Я не знаю, как сейчас передает камера. Смотрите, какой сумасшедший закат. Видно весь Сочи парковкой в нашем доме проблем нет. Вообще, я бы сказал. От слова совсем. Тут можно посушить белье за окном. Так, двигаемся дальше. Здесь тоже можно переклеить обои. Потолок в нормальном состоянии. Спальня. Тоже переклеить обои. Потолок нормальный. Вид в ту же сторону. На бытху, на зелень. И еще одна спальня эту стену под покраску обои можно переклеить потолок абсолютно хороший вот как то так самое главное стоимость сейчас вам еще кое-что покажу и потом обсудим цену это жилой комплекс уютный дом смотрите он стоит вот так вот в закутке даже многие даже риэлторы не знают что здесь есть такой дом вот он на ваших глазах так вот жилой комплекс уютный дом строил тот же застройщик что и идеал хаос вот. господа риэлторы кто не знал эту информацию ставьте лайк это так еще бытху, давайте вам немножко покажу. То есть, ну в хорошем месте. Единственный вот недостаток уютного дома. Видите, здесь мчесской базы какой-то, короче, тут склад. Вот он идеал хаос. Ну, здесь смотрите, какие давые квартиры. Вот. Это планировка 58 метров торцевая, 65, остальные тридцатки. То есть вот такие здесь планировки. В общем, я сейчас здесь веду переговоры по, возможно, по виду переговоров. В общем, возможно здесь появится квартира на продажу. В общем, если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь. У меня очень много предложений. Только не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить самое самые предложения. И много вариантов еще в Инстаграм. Туда тоже подпишитесь. И не забывайте за мои видосы ставить лайк. Вы уж меня сильно, пожалуйста, не ругайте, что я так долго томлю, не говорю цену. Но мне же нужно проговорить, какие варианты еще у меня есть по хорошим-то ценам. Должны же вы об этом знать. Ведь кто-то из вас не знает про эти варианты. Кто-то видел, да, пожалуйста, тогда меня извинитесь. Вот с левой стороны санаторий Металлур. Сейчас Белый дворец мы проехали. Тут 51 метр с хорошим дорогим ремонтом. Есть за 14 700. Вот этот РЖДшный дом, который слева вы сейчас видите, он скоро будет достраиваться. А вот здесь вот с правой стороны сейчас два таких клубных прикольных домика. Здесь, значит, есть 70 метров с ремонтом, двушка. Значит, она то 10, то 11 стоит. То 10, то 11. В общем, я вам так скажу, что за 10 миллионов ее отдадут при быстром расчете. Значит, есть 116 метров со своим парковочным местом. Сейчас у нас срочная цена, срочная продажа, потому что покупатель, который приехал, он у нас здесь находится, он немножко выкручивает нам руки по стоимости, и поэтому, э, значит, квартира стоила 17, мы сейчас ее продаем за 15 500, опять же при быстром решении, смотрите, сейчас на ваших экранах резиденция кого-то из первых лиц, нашего государства, тут земельный участок только обошелся 40 миллионов, ну понимаете, да, какое соседство. Значит, потом здесь вот прям поблизости у меня есть 36 метров с половиной за 5 миллионов 600 тысяч. Ой, вот только не подумайте, что я работаю только по бытхе, а то такое стечение обстоятельств, что в последнее время видеоролики выходят именно про район, в котором я живу. На самом деле есть практически все предложения по недвижимости в городе Сочи. Кстати. Вон, видите, вон там, вон, вон на горизонте, вот там виднеется мой дом, да, где мы сейчас смотрели квартиру. Тут все рядом, короче. Вот напоминаю, что в этом клубном доме осталась одна квартира за 15 миллионов, 36 метров, которая была в нежилом, я ее продал. И осталось только 62 метра плюс терраса, столько же 62 метра с хорошим видом, черновая, 15 миллионов ее стоимость. А вот... Эта квартира, которую вы сейчас только что смотрели, она 90 метров. Стоимость ее, кстати, полная стоимость в договоре, статус квартиры, ипотека любого банка пройдет. Стоимость ее 12 с половиной миллионов. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте ставить лайк за мои старания. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.